и всем здоровки с вами я ванек и эта игрушка пас про самого странного сантехника которых я только видел марио начинаем играть Super World Adventure. так попытаемся сегодня пройти максимальное количество уровней но я сам-то деле не знаю сколько их уровне я не слышу потому что я Бочки я лучше пощаду, хотел сказать. Я не ага. Пощадил, конечно же. Пощадил я, конечно же... Ай, блин. Мне же опять сюда надо. про самого доброго водопроводника короче он один за девушку ухаживал ну вы помните конечно эту принцессу перси назвал ее красавица из красавицы. короче мари Наш... Менчи Гоу! Ай, буй, черт, Я одна жизнь спасал. Если мы никуда дальше это место с вами не то я все. Закончу эту игрушку. Сейчас прям. Про... Ага, разбежался, заканчивай, что не решил. Пройдешь ты, пройдешь. Хочешь, не хочешь, но ну пройдешь. А, ай, ёба. Не, ну я прошел немножко дальше. Ай, блин. Не, ну было близко, хочу вы сказать. Тут игра очень... выключу потому что игра вот правда очень губа вид черта тут мозг мишек и делается а я забрался я смог а это О, о, о, о, о, о. А это супер вредные грибочки, супер вредные, просто супер вредные грибы, их есть нельзя, их, их даже в Мариоте забраковали бы. Ну, про что это я говорю сейчас? А? Дебил, какой мариот? Ой, я дошел до замка принцессы Пич. На три жизни справился. Ай, блин. Ну, одну жизнь потеряли. Ой, а так. Супер Марио! Лычи! Че, я чего? Я Луижи, я, я, я, я ведь Марио. Я ведь Марио, я мо А с... ли я в Луижи-то превратился в того с зеленого в сантехи? ведь зеленый у нас. В этой игре именно Луижи. Ой-ой-ой, а тут нет, не, нет. Нет, так, так, я -ра -ра пам, пам. А, блин, так можно было, Ой, Пам, парам, парам, парам, парам, парам, парам, парам, да, бежать, до да, замочка, и вот. Ну и замочек, на втором уровне на Звездочку. Вот, на вот. Ой, блин, черт. Грибоч меня атаковал. Грибы, а? грибы! Они опасны, чё? Они опасны звери. Да, не говори, что грибы опасны, Грибы они нифига не... Невкусный. Нифига не вкусно нифига не опасно какие. Хотя бы не упал, низ, ой, ба... Марио, не падай, низ. пожалуйста. Низ. о, вот, это, вот такого, кэши я не могу. Ай-ка. ай ай Жаба. Жаба, ну давай, прыгжу. Ну вот на одну жизнь, на третью похожу. Чисто на одну жизнь бегжим и все. ай айкс, Давай. ай ай ай ай Играли мы кажется. Зай, раз, раз, раз. Благ, тут можно сначала третьего уровня это загрузиться ай ай Но я не особо люблю как-то эту музыку поэтому я и не этого люблю в этой игре выигрывать потому что я музыку вот такой вот Был бы? Так. Сейчас. Ой, блин, грибочек упал. Ладно. Монетка. Тут монетка. Ну, тут ну, на самом-то деле на монетки. Мне пофигу вот на вот эти вот монетки. Ты типа, сраб. Сейчас. Я на монетке отвлекся. Так, сейчас попузи. Прохожу по Прохожу на унископом. Потом с первого раза. черт. Не, ну вот что... Там по третьего. Ай... Что тут, тут третий уровень, саган третьего? Вам что ты не возвращаешься на первый уровень, как умираешь, а на тот уровень, на котором ты умер, возвращаешься на этот уровень. Вот, ничего Так, тут уж поосторонней. А, а, а, а, твоё мать, чёрт. Ладно, ладно, опять на три. Так, ну, Раз, два два, два, два, Ой, а тут сейчас <толкнул> цветочек мне супер суперсеверную. Я не на момент стал да, бессмертным, потому что я живу. бессмертен. А, а, ай. Это бра бра ба Ай! Ай, Как можно было за всю жизнь просрать? Спросите у меня! Просить умура! Ка! Как за всю игру можно было все жизнь просраться? Спросите у мура! Ты у меня коньки не За 100 коинов За 100 койном... ай, ай, ай. Я... пал! За 100 коинов, за 100 монеток. Посрать. Еще. Ай. Да... Да ёпал. Сейчас соберись. Соберись. Блин. Ты. Эй, Китамура гейм. Ты геймер. Ты геймер, блин, Китамура. Соберись, соберись, соберись. Соберись. Ты геймер. Ты должен это справиться. А если нет, то я пойду все. Какая-то очень, какая-то такая себе сободная, нестабильная. А, так, так, так. Четыре черт. О, хотя бы... Нет, хотя бы... Ай! Марио, я не знаю ничего, а я ведь еще в то, что я много чего знаю в этой игрушке, а? оказывается свет там плавал, как много я знаю, бью ж мать. Блин, а ч ⁇ за? Ч ⁇ за фунчоза? Ну ладно, если вам понравилась эта игра, тоже с вас лайк, коммент и самое главное подписка и сказать мне в комментариях, что Ваня пройди эту игру, пройди супербарью. Я попытаюсь еще раз несколько пройти эту игру, эту миссию вторую. И дай бог мне не получится. Ладно, все круто, всем пока.